Или имя, Дидык Роман Викторович. Дидык? Дидык? Роман Викторович. Год рождения? Год рождения 1990-й. Призвался, мобилизировался месяц назад. А, национальная гвардия 3036 часть. Прошли обучение месяц. Нас отправили, приказали убивать мирное население и... Мы просто в шоке с тобой. Где мы и что мы? Мы вообще не понимали, что мы приедем в такое место, и нам придется такое делать нам вообще.